сейчас хочу сказать очень важную вещь есть крутая тема досмотрите это видео до конца вы узнаете что я имею в виду. крутая тема благодаря которой можно в интернете сейчас начать не только зарабатывать деньги но и можно просто взорвать интернет Благодаря чему? Благодаря тому, что есть сервис Globox Web, который на сегодняшний момент дает возможность сокращать ссылки на любую информацию, и эти ссылки в дальнейшем разлетаются по всему интернету и распространяет, как сарафанное радио, все, все, все, что вы сокращаете в этом ресурсе. Поэтому, кто еще не знает, что нужно конкретно делать, а делать нужно следующее. Бесплатно зарегистрироваться. В шапке моего профиля есть этот сервис. Заходите в него. Дальше начинайте сокращать ссылки с любого ресурса в этом сервисе. И эти ссылки выкладываете в интернет. Мне верить не надо. Вы просто можете проверить, как это работает. Еще раз повторяю. Вы упускаете очень большую возможность. Тема крутее еще нет. Просто нужно попробовать. Бесплатно попробовать. Если понравится, дальше поймете, что делать. Итак, регистрация по ссылке в шапке моего профиля бесплатная. Тестируйте и вперед, а также лайкните меня.